В дефицитном бюджете Санкт-Петербурга есть такой пункт, про который можно сказать дорого и бессмысленно. И это уставный суд. Не слышали про такой? Совершенно неудивительно. Уставный суд должен проверять соответствие законов Санкт-Петербурга уставу нашего города Однако на деле это совершенно бутафорский орган Во-первых, обычный петербуржец может обратиться туда в крайне редких случаях, которые можно пересчитать по пальцам одной руки Во-вторых, пока районные суды рассматривают сотни, а то и тысячи дел в год Петербургский уставный суд с 2018 года принял всего 7 постановлений не 100, не 1000, а 7. И лишь одно из них в этом году. При этом городскому бюджету такой уголок правосудия год за годом влетает в копеечку. В 2018 на суд было потрачено 96 миллионов рублей, в 2019 100 миллионов, в этом году еще почти 100, по 25 миллионов за одну бумажку а в 2021 он обойдется нам еще дороже. И это при том, что после того, как приняли путинские поправки Конституции, Уставный суд пропал из нее совсем. До поправок в Конституции говорилось, что список судов устанавливается федеральным конституционным законом, в котором Уставный суд есть. Но в новой Конституции ввели перечень конкретных судов, составляющих судебную систему, и Уставного суда вы в нем не найдете. И что? Выходит, вопрос его существования подвис в воздухе. По сути, он вообще может быть ликвидирован, раз уж писатели Конституции про него забыли, да и раньше он работал далеко не идеально, за исключением одной важной детали. Депутаты ЗАГС-собрания, назначающие судей, пристраивают туда своих людей. Сейчас там сидят и непонятно чем занимаются четверо судей, которые вместе со своими аппаратами кормятся из нашего с вами кармана. Причем среди судей только у Антонина Шевченко до назначения был опыт работы в судебной системе РФ. Остальным, видимо, оказаться в своих креслах помогли полезные связи. Например, бывшего Мундепа и депутата ЗАГСа от «Единой России» Игоря Тимофеева на непыльную работу в суд пристроили в 2012 году, сразу после проигрыша на выборах в региональный парламент. Видимо, чтобы хоть как-то скрасить горечь поражения. Марина Матвеева примерила сундейскую мантию после долгих лет службы в полиции и МВД. Ну а председательница суда Наталья Гуцан, работавшая до уставного суда в аппарате ЗАГСа, по случайному совпадению, бывшая однокурсница Дмитрия Медведева. В уставный суд она попала аж 20 лет назад, когда ее муж Александр Гуцан был помощником заместителя генпрокурора. А три года назад он сменил Беглова на должности полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Так что связи решают. Это потрясающе точно. Вот и получается, что за обслуживание этого сомнительного органа, в котором заканчивают свои карьеры чьи-то друзья и однокурсники, мы с вами ежегодно платим по 100 миллионов рублей. Кому сказать за это спасибо? Конечно же, Беглову Александру Дмитриевичу и депутатам-единоросам. В 2021 году мы будем избирать своих представителей в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную думу. И среди них должны оказаться те, кто будет задавать неудобные вопросы беглову и никогда не будет голосовать за бюджет, в котором так нерационально расходуются средства. Регистрируйтесь на сайте умного голосования. Мы обязаны одержать победу.